конечно ну-ка давай сейчас горит просто наше мясо мясо свининка наша вкусненькая мартан можешь меня о, можешь о меня поснимать вот я, я это поснимай меня держи телефон да. я переворачиваю только камеру не закрывай пальцы. Какая камера у тебя да вот, заебал, заебал. Не, не буду же. Ну, поснимай мои ебал, Так, руки Давай, вот, у тебя есть штурки, будут вставать. Вот. Да. Вот так вот. Вот только здесь держи. Вот здесь. Вот так вот, да. Так, а чтобы моим ничего было. У -у -у. Ты можешь поближе подойти? Просто... Вот эти кадры бывают. Там, и, ну, у -у -у. Вот. У -у -у -у. подойди, ядры, пальцы вот иди с а все, бери Вот, подойди поближе я буду... Шашлык посвятил меня Но. Друзья, вот такой вот шашлык Вот так. такой вот шашлык Такой вот шашлык А друг, поближе немножко подойдите, Я прошу просто, встань, оторви жопу Ну подойди сверху, Сверху? Да Поближе, поближе, поближе, поближе. Вот так вот Друзья, вот, вот такой вот шашлык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 открывается, если не открылся, не будет Ты же не этот, не Граф, граф Дракул. Свой с чего Граф Дракул. <свист> ты насмотришься таких это. Мы с тобой чудеса. Вот мы кстати в одной песочнице играли. В чем это короче. Ну тут в, в, в давали, пизелей вот, давали. Играли в Денди и все эти всякие. Вот смотрите, друзья, Вот правильно как я Вот видите, такие любопытные. <свист> вот. Да, выключай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 Поленья, они уже сгорели, я вам потом их покажу в других роликах на, на вишне. Обалденное мясо, да, Андрюха, получается. Ну да, получается и, хорошая и да, мясо. Да, будь, будь здоров, Вот а, на березе, да, еще. Ну, да. чем-то вот когда улыбаешься, похож на Женю Белоусова. Знаешь, что ты вернул? такая детская улыбка. У вот человека уже ну, 30, да. 36 лет, а улыбка детская. 78 О, он говорит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 Надо уже тоже замяукал. Кошки ебутся. Вот, видите, друзья, я буду с из кошки. Да. Извиняюсь за наш сленг. Но они действительно... Ох, Все. <свеч> друзья, вот так вот я...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 Нажмите кнопку на телефоне или, на, или клавишу на клавиатуре, облепите вот, сделайте мне приятно, друзья. Вот. Давайте, наверное, прощаться. И слова паразиты я буду постепенно истреблять.